Я недавно разговаривал с одним бывшим солдатом, Таишдо кавалером Орденом славы, сельским учителем. Он полгода пробыл под Ржевом и рассказывал мне об этих страшных боях. Там, как он там был день за днем, день за днем, и чудо вообще, что он жив остался. Вот этот рассказ, он рассказывает мне все, а у меня в ушах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 Горевать горделиво, не клонясь головой, Ликовать нехвостливо в час победы самой. И беречь ее, свято, братья, счастье свое В память воина-брата, что погиб за нее.